инстаграм для бизнеса в россии это уже ну как забава да? То есть давайте поговорим о том что сейчас происходит в инстаграм каким образом люди развиваются у меня э, в команде много людей которые пользуются этой площадкой до сих пор и по, по всем заметно э, сильное падение и есть люди которые но ну, ориентировались только на эту социальную сеть ну и собственно говоря сейчас испытывать некоторую сложность. Да. Во-первых, есть некие санкции-запрет да, этой соцсети. Соответственно, спад по просмотрам у всех а, а, людей, кто активно выкладывает материалы, плюс искусственный есть спад по просмотрам, реже выходят публикации, их сложнее выложить. Ну, прежде всего, прежде всего сейчас мы вернемся, клиенту это неудобно. Вот мне говорят, Алексей, ты же есть в Инстаграме? Я есть, но я не могу туда зайти. У меня есть человек, который э, публикует мои материалы. Та, она умеет зайти, правильно написать пост та, и так далее, и так далее. Если надо, я позвоню, попрошу прочитать, что мне написали в личное сообщение. То есть я, мне неудобно. Я как клиент этой соцсети, ну, не пользуюсь мне неудобно, когда я нахожусь в России. Да? То есть, когда, допустим, я в Турции, там или где-то еще, никаких заморочек, никаких проблем. Но когда я нахожусь в России сложности вот и соответственно это нормально когда люди перестают смотреть искать да вот ну Самый простой вариант, да, вот клиент понимает, что ему надо VPN, да. Если вы используете бесплатный VPN, то понятно, что кто-то залезать может пользоваться вашим телефоном, оттуда забирать данные, собирать данные карточек, ваших фотографий, может быть, у вас какие-то совсем личные фотографии или видео, да. То есть я могу сказать, что бесплатные вот эти free VPN, да, это то, что небезопасно, вот, с финансовой точки зрения, с, с точки зрения, там, воровства денег, с точки зрения личных конфиденциальных данных и поэтому э, только платный vpn имеет смысл использовать с которым вы будете заходить или ваши клиенты в соцсеть соответственно большинство клиентов хочет бесплатный потому что у нас привыкли не платить за услуги и получается они там только теряют на том, что они пользуются этим замечательным Инстаграмом в стране, да, и они, допустим, минусы, быстрее садится телефон, у него не всегда зайдешь, бла-бла-бла, то есть целый список того, ну, в чем есть заморочки. Вот, поэтому я лично не сам захожу в эту соцсеть, когда вот я сейчас нахожусь в Сибири, и мне неудобно, то есть прям неудобно, не то, что я там жалуюсь, да, но неудобно я и не захожу, ничего страшного, ну, скажем так, мой бизнес, он от Инстаграма не сильно зависит. Поэтому очень важно пересмотреть этот э, источник контактов как один из. То есть Инстаграм это одна из социальных сетей и сейчас классный вариант перекинуться на какую-то другую социальную сеть. Да? Если вы ну, публикуете информацию про товары, то вполне возможно э, ОК, да, то есть одноклассники вполне возможно э, ВКонтакте да, то есть могут давать вам какие-то другие плоды. Кто-то скажет ну, дорогая реклама там и так далее, и так далее. Если вы правильно будете развиваться в бизнесе, то плюс-минус реклама будет стоить одинаково. Другой вопрос – это нужно подыскать, подщупать свою собственную сеть. Если вы, например, работали как специалист по питанию, нутрициолог то, вполне возможно, вам может прекрасно зайти социальная сеть в Одноклассниках. Кому-то прекрасно работает ВКонтакте. То есть надо просто действительно глубоко попробовать, посмотреть, потестировать и найти для себя какую-то удобную... Соцсеть, которую вы бы развивали параллельно. Да, пока здесь есть клиенты, это вам дает э, хлеб. Со, ну, вы можете не выпадать из системы, а реже просто публиковаться, да, если вы чувствуете, что слишком много усилий, но они там почти тщетные. Да. Надо просто смотреть, что можно делать еще. Будьте, пожалуйста, гибче. В этом бизнесе да, мы не должны быть привязаны. Потому что если мы привязаны, мало ли слетит там это приложение вообще, то есть какие-то данные, что-то там произойдет. Поэтому многих людей, у кого бизнес привязан к этой соцсети, бизнес может вообще закончиться. Поэтому давайте будем гибче и распределять источники появления ваших клиентов или партнеров в другие э, социальные сети и в другие виды поиска клиентов. Потому что есть очень много поисков партнеров и клиентов, которые можно изучить самому. Итак, с вами был Зайцев Алексей. Рад буду делиться своими полезностями. До встречи. Пока-пока.